Поставки БПЛА в Узбекистан на сумму 8 миллионов 540 тысяч долларов по сделке с контрактным командованием армии США будут закончены к 30 ноябрю 2022 года, сообщила Минобороны США. Ведомство не раскрывает, сколько систем Puma 3 и будет предоставлено Узбекистану в рамках контракта, но один такой беспилотник, по данным Шепард Defense Insight, стоит 225 тысяч долларов США. Таким образом, на указанную сумму Узбекистан получит 38 БПЛА. Пума-3и позволяет собирать данные разведки и целеуказания на суше и на море с помощью изображений в реальном времени. БПЛА оснащен двумя 15-мегапиксельными камерами с 50-кратным зумом и мощной подсветкой. Аппарат может переноситься одним человеком, запускается с рук. Он водонепроницаем и может садиться на воду, с финпунч.